Всем привет! На связи Кузнецов Никита и вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». В этом году немножко затянулись летние каникулы, но я опять вернулся в строй. Начну также радовать вас своими новыми видео. Будем разбирать хитрости игры в настольный теннис. Хотелось бы, чтобы в комментариях под этим видео... Вы написали, как вы провели свои каникулы, проводили ли вы какие-то сборы, играли турниры или просто отдыхали и вообще не брали в руки ракетку на протяжении там, нескольких месяцев. Сегодня я хотел бы вам рассказать о таком приеме, как прием справа обманным движением. Я думаю, что вы все наверняка знакомы с таким легендарным теннисистом, как Ян Ове Вальднер. вы видели его видео, его игры, их достаточное количество в интернете, вы можете зайти посмотреть. И я также, наблюдая за одним из видео, увидел его интересный прием, это обманное движение справа. И сегодня я хотел бы вам рассказать об этом интересном элементе. Итак, давайте посмотрим видео. Теперь давайте разберем пошагово, как грамотно выполнить данный элемент. Кстати, как вы считаете, у меня получилось достойно? Если да, то нажмите палец вверх, либо напишите комментарий под этим видео. Давайте разбор этого элемента мы начнем с низу вверх, то есть от ног и закончим непосредственно рукой. При выполнении этого приема, вы находитесь в средней зоне от стола. Если вы видите, да, допустим, что вам подают подачу вправо укороченную, то вы делаете шаг вперед правой ногой, подводите руку к мячу и в самый последний момент вы делаете обманное движение то есть соперник до конца не должен понимать куда именно вы будете посылать мяч то есть вы сдвинулись правой ногой сделали даже можно сделать небольшой замах в сторону правого угла то есть срезки в ту сторону и в конце вы делаете, Резкое движение кистью и принимайте эту подачу либо в левый угол, либо в центр. Но ну, это уже в зависимости от того, от, как говорится, от рисунка игры и от особенностей вашего соперника. И также я хотел заметить, что это очень тонкий элемент, требующий достаточно большого количества повторений, чтобы грамотно его выполнить. И он позволит вам... Выиграть очки, он очень эффективен. И также э, при его выполнении э, вращение мячу придается как бы больше за счет именно резинки, за счет вашей накладки. Итак, друзья, э, если это видео было вам полезно, обязательно нажимаем пальцы вверх. Не забываем также подписываться на мой канал, будет много новых интересных видео. До новых встреч, увидимся и всем пока! Хорошего настроения и не забывайте чаще играть в настольный теннис.